Убирал, дорогие друзья, чтобы вы могли ознакомиться с счетом э, первой карты. Это 16-8. Мираж остался за командой Girl Power. Теперь, когда вы все это дело увидели, я со спокойной душой убираю счет, делаю 0-0. И мы отправляемся смотреть карту Кэш. Кэш, как известно, Counter-Strike Global Offensive карта, да, вот именно оттуда она к нам сюда перекочевала, но ее полюбили очень многие игроки, и, к слову сказать, это, наверное, вторая по моим теплым чувствам к маппулу Counter-Strike Global Offensive карта. То есть первая это Cobblestone, безусловно, всегда была, есть и будет, а, но ну, а больше всего после Cobblestone мне нравится карта Кэш. Живое дружеское комьюнити. Вот, да, это замечательно. Именно за это я всегда и бьюсь. Я всегда и хочу как раз-таки объединить как бы вокруг вот этого канала, да, на котором вы сейчас все находитесь, то самое дружелюбное комьюнити, именно отсеивая всяких токсиков, всяких вот людей, которые любят пооскорблять кого-то, да, то есть вот чтобы прям все было... Гуманно и красиво, чтобы никто никого не ругал И все друг с другом дружили, все друг друга знали И каэсочка наш продолжала жить И никто ее не забрасывал Тем временем, стрэнджерс начинают В атаке Удачи незнакомкам Первую карту они проиграли, поэтому Вторую им нужно выигрывать обязательно Ну а пока что гер... Че происходит? Неожиданно Очень неожиданно 500 рублей одестры Сережа, если это ты, то большое спасибо тебе. Саша молодец, незабудки привет. Самая красивая девочка в КС 1.6. Написал Дестра. От души душевно в душу. Итак, у нас 3 в 2. Оборона в численном перевесе. Пытаются сдержать натиск на точке Б от команды... Незнакомок, и Регина в данный момент успевает все-таки поставить бомбу Удалось пережить перестрелку и 3 хп Всего-то навсего осталось Но Регина, посмотрите, не сдается И в паре с Мариной удается сделать хотя бы один минус Почему хотя бы один? Ну, потому что пункт А Соперников очень много Их три все-таки Ну, численным большинством как бы взять они однозначно могут Пункт Б Позиционные, естественно, игроки обороны сейчас будут давить. А на карте кэш, на точке Б, по сути, не те самые позиции, э, которые могут как-то легко сдерживаться. На точке Б тяжелее усидеть, тем, чем, например, на точке А. Ну, потому что, во-первых, спот А гораздо больше. И, во-вторых, позиций на нем тоже гораздо больше. Все и логично. Дестра тот самый... Дум Майдум. Ну вот тут я не могу сказать, написано дестра, но тот ли это, дестра, уж затрудняюсь ответить. Но, ну, может быть, Сережа напишет что-то в чат, чтобы мы понимали, что это был действительно он. Или это был не он. Неважно. Ну, короче, все равно. Спасибо ему. В любом случае. Представим. Что представим, сделает три минуса, да? Что тогда получится? Получится, что раунд уже как бы и не выиграть. Минус от Иблис. Два фрага от Иблис и. Естественно, экономический от незнакомок немножко в трубу улетает. Инферно, Трейн, Даст, нюк. очень крутые карты. Согласен, действительно, это очень крутые карты. Ну, я бы сюда еще и Тускан впилил, и Мираж. Это тоже крутые карты. Вообще, все карты в Counter-Strike крутые. Просто какие-то чуть более интересные, какие-то чуть менее интересные. Простите, дорогие друзья Что ж, очередной экономический должен был бы быть У команды а, незнакомки Но ребята решили прям найти вот капитально Ребята, то есть девушки, да, решили набрать калашей Огромное множество А заметьте, у Girl Power МПшечки Они как бы этого не ожидают Ну, что там сейчас будет 500 тысяч калашей Кто-то умер Кто-то вылетел Марина 23 вылетела с сервера. елки палки как не вовремя-то. Два в три, к сожалению, из-за этого остаются девочки из... Uh, Girl Power. В, э, прошу прощения, из незнакомок. Их меньше. Кисов взбирается на 9. Ну, очевидно, конечно, это скорее всего я вот не видел, но думаю, мейн и дальний, да? Да, за дальним есть и мейн есть. Ну, а что еще здесь занимать? Просто что еще занимать на точке А, если вы играете... Карту кэш. Разменчики происходят, но бомба-то установлена очень красиво, а дефьюз китов-то нет. А киты-то киты не купили. А киты-то не купили. Ну, незабудка забирает Регину, конечно, но, к сожалению, опять-таки это не спасает раунд. 2-1. А, вот тот самый момент, на мой взгляд, разумеется. Когда немножечко, опять же, недооценили Girl Power своих соперниц. Недооценили, Недоцени... в каком плане. Uh... Само собой, в том плане, что соперницы могли прийти вооруженные, с калашами. Они, может быть, надеялись на экономический или хотя бы на какой-то форс, но нет. Strangers организовали свой раунд на пике своих возможностей, и не зря, хочу сказать. Единственные, пусть даже на данный момент, но все-таки матчпоинт, свой честно заслуженный, они получили. Накидываются флешечки... Батюшки мои. Да, тот самый Дестра пишет: Дестра незабудка лучшая: Сережа. Ну, если уж тот самый Сережа, то. Ну, все, я опять начинаю теряться. Большое количество денег задонатили. В любом случае, большое-большое-большое спасибо. Обнял, руку пожал. и, и наверное, все. Ну что? Ну, ну, спасибо, сказал, конечно же. Покланялся. <как> Сережа в игре может доказать то, что он настоящий только со своим офигенно низким пингом. Но это, кстати, да. Вот это, кстати, да. У Сережи просто замечательный интернет. Но пинг, во всяком случае, на большинстве серверов просто Муа! позавидует любой. Пока я тут э, отвлекался на донат, у нас, кстати, 2-2 на табло. И по-прежнему не вернулась Марина есть бот. И в данной ситуации, учитывая, что Марина первую карту отыграла не очень хорошо, опять же, при всем уважении к Марине, я, конечно же... Так, а я зачитал? Да, зачитал. Да, тот самый Дестра, незабудка лучшая. Вот такое сообщение прикрепил Дестра. Да, зачитал. Вот. Теперь бот, который будет умирать, э, вернее, кто-нибудь, кто-нибудь из тащеров там, ну, Дед Даун, Регина, например, да, вот кто-то из них погиб и за бота зашел. И угроза сохраняется. То есть тем самым как бы состав команды Незабудки по сути сейчас... Ой, Незабудки. Да почему незабудки то почему Незабудки-то? Незнакомки. А, он только усилился. И как вы видите, развал на точке А свидетельство того, что я сказал действительно правду. Перестрелочки выиграны. но ну, тут, конечно, вопрос не в боте был совсем, а вопрос скорее в экономическом раунде у Girl Power. Ну и опять же, оборона. Мы же все с вами прекрасно понимаем, что девочки любят играть в атаке И у них атака сильная. Какую бы карту им не поставили, атака у них будет сильная на ней. А, поэтому сейчас Girl Power Логично, что проигрывают соперницам. Ну, соперницы типа играют за сторону, которая превалирует над оппонентами. Все логично. Пока что я ничему не удивлен. Хотя, блин, это девочки, да. Я удивлен банально просто тому, что на турнир собралось 8 команд... Из девочек. А как у комментатора ник и имя? О, я же всегда в самом начале говорю. Меня зовут Александр Найф Смирнов. А, ну, можно просто Саша. Никнейм мой Кнайф. Ну, Найф правильно вообще. Но меня всегда все называют Кнайфом просто... Ну, просто потому что пишется это Кнайф, а это читается Найф. Но без разницы, можно и так и так. Можно просто по имени Александр, Саша, как удобно. Кстати, был бы рад услышать Александр. Блин, Юра, вот ты красиво написал Алесандр. Это как-то по-испански, по-моему, да? Нет, там где-то Александру, да? Ну, Александру тоже, по-моему, имеется. Ну, я не с самого начала. Все, вопрос снят. Иблис минус Белочка. Снова белочка, вот все орешки грызет, а килы делает не всегда. Вот, например, ближайшие пять раундов не делала. Но Алекса и дедауна вырубают постепенно своих соперниц, вырубают настолько серьезно, что опять же точку А бронять уже фактически некому. Киса, конечно, пытается какие-то минусы еще оформлять. Да, это вполне себе. Рабочая мета, но дым. Вот вам, пожалуйста, козырный дым, который накидывает... Я не знаю, кто там его накидывает, но это не важно. Важно, что этот дым отрезает игроков обороны от возможного ретейка. Теперь придется просто пушить в дым, что очень неудобно. Алекса, взявшая бота, забирает соперницу с ником. Представим. И киса, одна против двоих, тут же ломается об Алексу. Вот опять же то, о чем я и говорил. Да? Ситуация, в которой бот... Будет очень сильно помогать команде э, Strangers. Ну а счет пока что становится 4-2. Лол, вообще, Сань, Кнайф. Ну, такая привычка, да, вот как бы типа, да. Ну, пишется-то кнайф, поэтому так и называют. Александра Кольтелла с итальянского knife. Шура. <свучит> звучит. Звучит. <свучит> Знаешь, да, Маркелова и Гайвера из Узбекистана. Э, Гайвера не знаю. Маркелова, если прям настоящего Маркелова, то лично не знаком, но как игрока, конечно, знаю. Шурапилигия, не золотые. Энтрифраг сделан по... Да ладно, еще одна вылетела. Что такое? Что-то здесь не так. Все. Вылет. Это был реконнект. Представим, Ну, у нас после вылета. Милфа. Ничего себе. Вот это, кстати, я сейчас, подождите, немножко вылетел. И не ожидал, что так будет. Но так есть. А Милфа остановила в одиночку сейчас заход на точку Б. Как-то у нас помнится Мирончик писал, да? А вот, кстати, Мирончик видел ваше сообщение. Простите, что не ответил. Привет Артемке Степанову. Передавал Мирончик. Вот, передал. Незабудка! Как только что писал Дестра. Незабудка лучшая. Последнее слово в раунде оказалось за ней. И счет на табло становится 4-3. Герл Пауэр пока что с трудом, конечно, но пытаются своих соперниц держать, как бы грубо это ни звучало. Не поймите меня неправильно, но на коротком поводке. Да? То есть не отпускать далеко. Это самая главная цель, когда ты играешь за слабую сторону. Задача не отпустить соперника, не дать ему много раундов Ну, то есть даже можно проиграть, например, 9-6 И вернуться во второй половине на ура Представим Снайперская винтовка у команды Girl Power появляется И первый же выстрел от этой снайперской винтовки лишает жизни Регину Ну, как вы знаете, есть бот у незнакомок И поэтому незнакомки, естественно, Регину, по сути-то, и не потеряли а, но батата сейчас убили неожиданно. Регина не успела им вооружиться. И поэтому, увы, остается только Алекса. Ну, 76% ХП. Это, типа, не так уж и много, чтобы выйти из скрипа и комфортно себя чувствовать. Вообще, выходить из скрипа, когда ты остаешься в соло и понимаешь, что тебе надо выходить на точку, которая априори занята соперником, с огромной долей вероятности... Закончится фатально для тебя же, да, то есть, ну, слишком много позиций нужно чекнуть, широкий стрейф, и ты открываешься сразу под много соперников, короткий стрейф, ты вообще никого не увидишь, и поэтому нужно рисковать, вот, Алекса не побоялась, рискнула, респект, но, к сожалению, профита не принесла. Не, при, не, не принес этот риск. 4-4. Временная ничеечка. И у нас снова что-то на точку Б готовится. Здесь, э, простите, мне опять же за мой юмор, но мне казалось, что Милф уже Милфа начала покрываться пылью от того, что просто на точку Б вообще ни одного раунда не делает, кроме предыдущего. Как он не... Не, это как вот. Д... Дестра. Пишет. Дестра и 100 рублей. Не, подожди. Подожди. Я интересовался у Сережи, как все таки правильно. Дестра или дестра? И он мне сказал правильно все таки дестра. Или дестра. Бля, я теперь забыл. елки палки я же помнил. Я же помнил. Ну ладно, в любом... В любом случае спасибо за соточку. А у нас э, Незнакомки. А мне почему-то постоянно хочется сказать Незабудки. Вот окрестить команду названием одного игрока почему-то все время хочется. Ну, есть, конечно, игрок Незабудка, но, увы, это не про то. Незнакомки. Незнакомки выигрывают пятый раунд. Запомни ты, э, дурацкая твоя голова, что это Незнакомки. Причем вчера я прекрасно помнил, что это Незнакомки. а Всегда называл его через Э, Дестра. Так я тоже всегда называл Дестра. А почему стал называть Дестра? Потому что, по-моему, он меня как раз и поправил на трансляции, когда я комментировал его турнир вместе с ним. Кажется, было так. Представим минус Дедаун, следом минус Белка и Алекса. Ой, скаут даже. Да, ничего себе. Прострел. Красивый, красивый всегда. Всегда называл его Серега. Но это всегда проще. Типа, если не знаешь, как правильно Дестра или Дестра, то можно просто назвать его Серегой. Это будет правильно. Но так или иначе, ладно, хорошо. Дестра, Дестра. Сережа. Просто вот по-дружески Сережа. Ну а раунд у нас забирает команда Girl Power И на табло снова временный ничейный результат 5-5 Отличный комментатор, приятно слушать Артем, большое вам спасибо Артем Степанов Это не, не вам ли я сейчас, кстати, привет передавал, простите Дайте-ка гляну Где у нас там Надо было привет-то передать Ой, я потерял сообщение А, салам Игорьку Ульянову Как раз что был. Да-да, Саня, именно, именно поэтому Ну что, дамы и господа, простите, я немножко отвлекся на чатик все. да, больше на чатик я сильно отвлекаться не буду Буду только периодически подглядывать в него Да, мне, все, супер Ну и, кстати, саламчик кому? Только что передавал саламчик Игорьку Ульянову Вот The Down В соло против троих Не обращайте внимания на то, что кристалл показывается в живых Вот, вернулась Вернулась таки Мариша я не знаю, насколько это хорошо сейчас для команды незнакомок, но в перспективе это все-таки хорошо, потому что команда же состоит из 5 человек, а не э, четырех человек и бота. Поэтому Марина должна играть. Но у Марины, как вы видите, статистика, конечно, 0 к 3. Быстро она достаточно нас покинула, прямо на самом старте игры. Но есть как бы белка, которая во второй половине пока что еще не просыпается. 0 10. Белочка! Доброе утречко. Расыпаемся, начинаем убивать и тащим команду к победе. Oh, Фраг последний за незабудкой. Позиция с девяточки, естественно, приносит ожидаемый профит. Потому что самая, наверное, моя излюбленная позиция в обороне на карте кэш. Именно девятка. Не знаю почему, но как-то вот мне всегда с нее просто комфортнее играть. Не столько, сколько я с нее там тащу или что-то еще тащил, вернее. Но просто как-то комфортно мне вот на этой позиции было находиться. Ну, типа сверху смотришь, все как на ладони. Все супер. Все супер. И это касается, кстати, экономического положения команд. Как вы видите, какие-то девайсы все таки приобретаются. Правда, не все. Вот у незнакомок, ну, так частично появились все таки эти сложности. Вот Регина и The Down без э, девайсов. И, кстати... И, кстати, вообще... Вообще... Иблисы, представим, напополам развалили. Жесть. какая жесть прям. Белка. 0 к 10. Пора делать первый килл. Но не в этом раунде. 7-5. Удачного стрима тебе, бро. Завтра я пересмотрю снова. Спать пора. Миробит. Добрых вам сном. Э, сном, господи. Добрых вам снов. И удачи. И приятного просмотра завтра. Кстати, завтра в 18.00 по московскому времени я комментирую... Как вы думаете, что? Правильно. Я комментирую... Игру команды GMC. Думаю, многие знают. Гаймодис Клен. Против... Против кого узнаете завтра. Ну, как бы, вот знаете, я не могу сказать ничто иное, кроме как похороны и эйс. Дорогие друзья, это эйс от Представим. С ДР там. в чатике просто с ДР. Ладно, чат я, естественно, закрываю, чтобы вдруг, если кто-то кого-то там в этом чате ругает, мы с вами этого не видели, но вы можете заметить, да, вот это вот. Что здесь все-таки иногда друг друга Чуть-чуть вот ругают Ну, все, не обращайте на это внимания Конечно, жесть, жесть раунд Блин, это что? Что-то что голосовое прилетело Сейчас у Уномомента А почему ничего не говорится? А почему ничего не говорится? Спасибо большое еще за 200 рублей, но... <смех> Где звук? У меня вообще показано 0-0 из 0-0. Сань, включи свой ВХ. У меня на этой сборочке нет ВХ, к сожалению. Блин, еще раз спасибо за донат. Опять отвлекся, ведь обещал не отвлекаться. Пять э, незнакомок в полном боевом составе. Кстати, первый минус наконец-то Белочка сделала. Белочка большой, молодец. Деддаун, даблкил, минус один от Регины И ответный там от Иблис прозвучал Но это все-таки 8-6 Так, быстренько читаю чат Потому что там было что-то Александр, смотрели как-то турнира от университета по CSGO? Комментили два человека На игру вообще не смотрели Ржали над комментаторами Настолько много слов-паразитов зд... А здесь прям сразу и инравки Думаю, что комментаторам нужно рождаться Ну, первое время у меня тоже все было, конечно, с комментированием очень плохо и очень печально Очень много слов-паразитов было Я постоянно повторялся, запинался, шипел, штокал, чокал Кошмар был, короче говоря Просто это годы тренировок, да, все-таки я комментирую с 2014 года, а это 8 лет Наверное, поэтому Ну и, конечно, да Нужно уметь разговаривать Вот сейчас трансляция идет уже 4 часа Я с вами практически все 4 часа разговариваю И освещаю вам То, что происходит, а происходит у нас Последний раунд первой половины, в котором Girl Power трещат по швам 2 в 3, очень неравная И очень неприятная ситуация, скользкая, я бы сказал У Регины есть бомба на руках, она видит Голову соперницы, да вот Как говорится, око видит, да Зуб не имет, да, по-моему, так Как-то как так кажется, да, поговорка старая Я в них не очень силен, но иногда Люблю козырнуть э, старой какой-то вот такой вот э, штучечкой. А, ну что, Иблис в соло против Алекса и Регины. И опять-таки ситуация не выглядит как ситуация, которую можно выбить. Потому что, ну, вот, собственно, я даже договорить не успел. неожиданность девятки Алекса спускается. ее встречает Иблис. Простите, Иблис, да, все правильно, ее встречает Иблис, и после этого раунд заканчивается поражением. Но победа все-таки в первой половине осталась за Girl Пауэр Поэтому можно считать, что они даже если и проиграли, то не с большим таким уж разгромным счетом. Блин, у меня вообще зависит теперь Donation Alert. Я что-то совсем не понял, почему сейчас донат-то не воспроизвелся. Он же должен был воспроизвестись. Ну, голосовой, типа, у меня все подключено. И должно было это все сказаться. Почему оно не сказалось-то? Оно не говорит! Что бы я ни делал, оно не говорит. Блин, ладно, придется ковырять потом все это дело. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята! Извините! Извините, я пропустил. Да, вы видите, да, я пропустил целый пистолетный раунд. Блин просто это первый голосовой донат, который мне когда-либо кидали. И я не силен в том, почему он сейчас не прочитался. Вроде же, типа, уведомления все стоят. Жесть, жесть, жесть, жесть, жесть, жесть. Так, все. Я врываюсь с ноги, с коленки. Короче, обратно врываюсь. Так, что у нас здесь? Кто пистолетку выиграл? Пистолетку выиграли Girl пауэр. Тиса взрывает саму себя. Опять же, бей своих, чтоб чужие боялись. Олекса отличный хэдшот, незабудка, не менее отличный хэдшот с МПшки. Следом второй хэдшот точно так же от незабудки. По Регине на этот раз, но уже, правда, не хэдшот, простите, заговорился. Хэдшот второй раз не было. Ситуация 3 в 3. С постановкой бомбы, естественно, на точке Б и последующим ретейком. Ну, само собой, ретейкать здесь будут. Не зря же, ведь незнакомки закупили форс. Это МПшки и диглы и, к сожалению, опять же, это то же самое, что было на... Мираже. На «Мираже» была абсолютно такая же история. Незнакомки проиграли пистолетку и в обороне совершили закуп, после которого остались без денег, без девайсов, без всего. Ну, собственно, и сейчас вы сами все видите. В очередной раз повторяется то же самое. Может, он специально сломал говорилку, записал на 0-0? Ну, я не знаю. Но у меня, блин, вот чес честное слово, у меня аж данный Alerts завис. Сайт прям завис, когда я нажал «включить». Это какой-то этот, как его? Вирус, по всей видимости. 10-7, дорогие друзья. Глядим. Глядим на дальнейшие телодвижения, которые совершают девочки из коллектива «Незнакомки», потому что их телодвижения сейчас, в общем-то, предопределят исход этой встречи. Вообще, хоть какой-то позитивный исход для них может быть, или только второе место. Ну, давайте, да, посмотрим, посмотрим. Два дигла и МП. Снова, кстати, как вы можете заметить, форс Соответственно, экономика и после этого не совсем будет капитально восстановлена. То есть, опять же, форс на форс, на форс на форс! Регина. Домой, говорит. Домой просто все. Ни никуда, никто, все домой. Бомбу установили в хитрого на точку Б, но это только лишь выигранное время, потому что, как вы видите, The Down и Регина остались. Елки-палки очень непростые, девчонки, но представим... Так, ну слышно, да, где соперница. Ну теперь еще и позиционный перевес ушел на сторону атакующей мадамы. А нет, а бомба-то установлена в закрытую. Десант, а дефют. А дефает просто, Даталова дефает, какая наглость, но успевает, представим, подойти и убить соперницу, взрывается на бомбе, но по барабану, потому что она все-таки становится победительницей в этом раунде, как и ее команда, 11-7. Почему не стоило спрыгивать с девятки, ну очевидно, да? Я думаю. Конечно, нужно было. Так или иначе, нужно было идти в точку и пытаться дефать бомбу. Но нужно было, как мне кажется, все-таки вступить в перестрелку. Так или иначе. Потому что соперник в спине очень сильно мешал бы. Если эту карту Power лизанут, будет следующее. Интере... Ну да, в принципе, да. Нельзя же сказать <соснут>, соснут. Простите меня, ребятушки. Да, здесь же ведь девушки играют. Поэтому да, если лизанут, тогда да. Да, будет. Будет именно так. Юра, ты все еще здесь? Юра, кстати, пропал куда-то. Давненько уже ничего не писал. Наш комментатор Топ, спасибо большое Али. Релаксейшн. Нет, Юра здесь. Я где-то где-то в мире загрустил один код. А вот и незнакомки. Незнакомки разваливают, причем очень уверенно. Потеряли Регину. Потеря, конечно, серьезная, но забрали при этом за счет этой самой Регины. Да, потери, вернее. А... Чё произошло? Сделали три минуса. чё -то прям. Жесть, круто. Минус от Белочки по незабудке и Иблис. Девочка демон остается у нас последняя. Минус белочка, ну по белочке была информация Разумеется, грех было ей не воспользоваться Но занятие точки А С бомбой даже пусть э, Требует времени Которое, кстати, игроки обороны предоставляют Предоставляют щедро На, говорит, ставь Но Я же говорил, это у них какая-то своя женская солидарность Минус дэддаун, Алексу и Марину Нужно забрать еще э, Иблису Ой. Ой, как неаккуратно Мы спиной отворачиваемся вот прям Под Алексу как вы <смех> Я поражен. Порой, Марина такие штуки смешные делает. Она на шифте видели, как. <смех> <смех> Блин, Марина, ты лучшая. Я смотрю на тебя, и у меня такая улыбка постоянно на лице появляется. Это ж надо. Соперницу убили, а она продолжает на шифте идти к бомбе. <смех> Здорово. Просто переживаю за Регину и Ко. Юра, держись. Ой, все. Вот, кстати, ой, понятно, все, ой, все. То есть вот она, та самая девчачья, ой, все. То самое девчачье, то, ой, все. Которая просто разбивает все аргу... Об разбиваются все аргументы, которые можно в них тупо вбросить. 11 8 Регина. Треть лайфбара. Белка минус представим. Очень, кстати, важный очень здоровский минус, помогающий в перспективе выигрывать. Иблис. Открывает скрипт видит за траком соперницу, погибает от нее, киса вместе с Милфой остаются вдвоем. Вот и та самая, опять же, история, в которой атака не так уж и сильна, как кажется, да? Вроде бы сильна атака, а точнее сильны девочки в атаке, но не конкретно сейчас. То есть сейчас керл пауэр подпросели. Не сильно, конечно, но подпросели. Не вышлю тебе сало, не за тех переживаешь. Да, кстати, если кто не в курсе, Настя обещала выслать Юре сало. Но Юра болеет за команду незнакомки. А если бы болел за Girl Power, тогда сальцо ему бы прилетело по почте. Но... Не успел сказать. Смотрите, какая хитрая. Как далеко удало. О! Видели этот мув? Да? Видели этот мув? Кнайм, что ты думаешь о команде Янгблад? Блин, я уже не знаком, к сожалению, с ними с их составом, давно очень их не видел, поэтому ничего сейчас сказать не могу. Раньше состав был крепкий, сейчас не знаю. Никогда не забуду этот стрим и эту игру. Бомба! Согласитесь, бомба. Стрэнджер затащит турнир. Вполне. Я не удивлюсь. Но важно сейчас для них удержать точку Б. Сюда быстро и резко пытаются ворваться с глоками и просто затыкать насмерть Алексу. Алекса, кстати, выживает. Героически. Не менее героически Регина приходит на выручку и жертвует собой, чтобы спасти Алексу. И тем самым не позволить пройти на точку Б. Естественно, что вообще ни разу не удивительно. Незнакомки, конечно, этот раунд выигрывают. Собственно, пять глоков остановить на выходе на точку Б, которые бегут туда без арморов. Задача самая простая. Все, Саня, без сала буду. Ну, что поделать, не за тех ты голоса свои отдаешь, Юр. Оп! А теперь у нас А. А теперь быстро, но на этот раз с девайсами и на точку А Иблис представим по фрагу и моментально только Регина лишь остается. На точке ее убивает, представим. И теперь никого на точке не остается. Остается лишь Алекса и Марина, которые, кстати, и на мираже постоянно почему-то вдвоем оставались. Вполне возможно, просто девочкам удобно держать одну и ту же позицию. Санек, до какого числа расписание забито? До 13-го включительно. То есть, ближайшая свободная дата это 14 число. Кажется. А вчерашний стрим вообще пушка вырезала момент. Ну-ка, ну-ка. Это какой же потом моментец, интересно. Кстати, äh, Анастасия, я все-таки понимаю, что, возможно, вам и не нужно. Но я хочу просто вас хотя бы таким образом äh, выделить. Просто выделить. Вот так. За ваши, так сказать, пожертвования. За вашу поддержку пожертвования. Я как будто, блин, какой-то опять, правда, нищий. За вашу поддержку. За вашу поддержку. Спасибо спонсорам за спонсирование этого турнира. Сам себя похвалю. Ну, нет, спонсоры, безусловно, малорики, конечно. Каждую карту я напоминаю никнеймы этих героев. Вот не помню, кстати, на кэш это говорил или не говорил. По-моему, говорил. Должен был говорить, во всяком случае. На всякий случай, сейчас повторю, блин, теперь вопросы. Ну что, выбитая точка, выбитый раунд, выбитые зубы. Много всего выбито было сейчас, счет 13-10. Но вот на всякий случай, потому что опять действительно забыл. Возможно, не поблагодарил. Это Фроси, Пеликанов, Найтмейр, Вендетта и Кот Пьянчуга. Вот эти ребята организовали большой-большой-большой-большой фонд для девочек. И накормят роллами победительниц этого турнира. Счет 13-10, незнакомки берут паузу. Есть что обсудить, верим. Верим в то, что победит сильный. Я потом видео скину в ВК с моментом. Буду рад. Буду рад посмотреть. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> так, ну что, давайте думать о перспективах. Экономика у Strangers по-прежнему, ну, какая-то присутствует. Как минимум об этом говорят 4 дефьюз-кита, которые были куплены на команду. 4 набора кусачек все-таки не покупают люди, как правило, когда у них нет денег. Тап, пожалуйста, всегда пожалуйста. Заранее не за что. Girl Power тащить, пишет Алина Хобич. Girl Power мои.. Девочки лучшие, пишет Анастасия Иванова. В общем, поддержку Girl Power на данный момент, я думаю, не хуже, кстати говоря, чем у команды... Э, опять хочу сказать не незабудки, незнакомки. Разница в три матч с едва немножечко пошатнувшейся экономикой пока что это не критичная разница. Но нужно отдавать отчет, что если сейчас произойдет отдача 14-го раунда, то вот тогда денег не останется практически полностью. Белочка погибает от рук Иблиса, точнее от ее автомат Калашникова, а следом еще и Марина погибает. Но это, надо сказать, пока что не самые сильные игроки команды. Стрэнджерс, однако, ЛЕКСА! Не, си... Не в силах, к сожалению, спасти эту ситуацию. И вот он, тот самый страшный момент. Теперь можно закупаться уже, конечно, на что хватит. Но на что там хватит? Видите, уже дефьюз китов 2 наборчика. Да, в предыдущий раз четыре было, а теперь только два. Но зато эмочки какие-то все-таки есть. Я надеюсь, что хотя бы с первыми арморами Потому что если они без арморов Ну тут просто можно даже не пытаться перестреливаться Любая перестрелка будет заранее практически проиграна Потеют, бодаются и не сдаются Ой, какие молодцы девочки Представим энтри фраг по Регине И вот это как раз очень опасный минус Которого стоило бы избежать Иблис минус Алекса Down минус Киса И не успевает Белочка покинуть позицию на хайвее Down вместе с Мариной Должны. Обязаны, елки-палки, затащить. Даже не должны, а обязаны. Саша, ты фанат Незабудки. Всегда... Не, не знаю, я без понятия почему Незабудки хочу говорить. Я просто смотрю на ее никнеймы постоянно забываю, что они незнакомки. Почему-то Незабудки. Кстати, я еще в начале стрима так ляпнул. Между прочим, между прочим, да-да, он идет тащить-то. И затаскивает... <смех> вот это поворот, дорогие друзья. Просто ниндзя Дефьюз в исполнении Dead Down не успела добежать соперница. Просто не успела. Это... Это поворот. Нет, я абсолютно не фанат Регины. Что вы, конечно же, нет. О, Женя Вастей, приветствую. Я вообще ничей не фанат. Я фанат э, себя, само собой. Простите, дорогие друзья, разница снова в 3 матчпоинта. Ничего не изменилось, вот прошло несколько минут с последнего раза, когда я говорил об этом, мы тут внезапный. Сейчас озвучу, но сначала раунд. Бомба установлена, Girl Пауэр пробрались в точку, пытаются выиграть этот раунд, но, конечно, удерживать нужно, да, нужно понимать, что соперницы бегут, и позиционно, конечно, сейчас в плюсе, в огромном плюсе находится Girl Пауэр Стрэнджер, в свою очередь, в общем-то, должны как минимум дождаться от того момента, когда смоки развеются, Регина забирает, представим, разменный минус должен последовать от Милфы, он и последовал. Ситуация 3 в 2, и незабудка с Милфой. Хоронит! Хоронит раунд. И по результату это все-таки матч матчпоинт. 15-14. Girl Power берут 15. -й. Короче, 123 рубля Дестры. Женечка, незабудка. То бишь. Женечка в скобочках, незабудка. Это самая красо красотка творит в играх то, что никому не дано. Вот такое вот сообщение присылает нам э -э Сережа. По-моему, бомбически, по-моему, бомбически, да? Здорово и круто. Что ж, очередной раунд на точку А, и он может быть в теории последним, но нет. Дед... Дед, да, он и Марина пытались хоть что-то, конечно, поменять, правда, не получилось ни у одной, ни у другой. Вылет еще один! Куда же вылет? Зачем он сейчас-то уж точно не нужен? 2 в 2. По... Нет, не в 2 два, два в 2, два, прошу прощения. Баты эти путают меня постоянно. Бомб has been planted. Вот что говорит нам сервер. Girl power. незабудка получает по голове, но выживает. Регина, минус киса. Равор, незабудка! Как так получилось, что Марина сейчас не сделала этот минус? Заканчиваются патроны. 2 хп. Ох ты мой! Я боюсь. Четыре секунды, три секунды, две остается на все, про все. Дефьюз китов у Регины нету. И просто вообще по барабану на дефьюз киты. Вот это. Вот это, дамы и господа. ГГ. На этом матч заканчивается. Первое место достается команде Girl Пауэр. Команда... Незнакомки занимают второе место, вот так вот, вот так вот, дамы и господа, сумасшедшая концовка этого матча, сумасшедший турнир, просто сумасшедшие девчонки в хорошем смысле слова.